Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга зуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Работаем мы с такими платежными системами, как Pair кошелек и Perfect Money. Вывод у нас ежедневно и праздничные дни и выходные дни пополнение у нас подключена фрей. вы можете с любой платежной системы пополнить кабинет кабинет а, пополняется с 50 рублей вывод у нас с 200 рублей перевод между партнерами с 1 рубля итак ребята я сегодня хочу вам а, рассказать новую и показать новую а, стратегию именно по площадке крау market и давайте перейдем с вами на слайд и мы я вам покажу и расскажу, как ра можно работать на этой площадке и как можно одним выстрелом, а сразу убить четыре э да, воробья. Давайте открыть а с любого стола. Вы можете активировать любой стол и начинать свой бизнес именно с того стола, который вам понравился. Но я вам хочу показать именно ту стратегию, где вы можете очень быстро выйти на Доход. На доход а, у нас эти три стола это накопительный и четвертый стол а, это стол выплат. Видите, что это очень маленький цикл, очень маленькая площадка. Но чтобы а, сократить в два раза количество приглашенных партнеров, вы активируете за 400 рублей третий стол. И четвертый стол за 800 рублей. Это 1200. Это, считаю, что это очень маленькая сумма, чтобы начать свой бизнес. Итак, вы приглашаете первого партнера. Первый партнер – это стол накопительный. Первый партнер становится к вам на третий стол и на четвертый. Это первый партнер закрывает вам уже одно плечо. Второй партнер – как только нажимает «Покупку третьего стола», вы своим этим клоном становитесь и закрываете себе плечо. Вот, пожалуйста, первый выстрел первого воробья вы убили, вы сократили в два раза количество приглашенных партнеров. Второй воробей – это вы закрыли свое плечо своим клоном, и второй партнер уже делает покупку четвертого стола, и он становится под первого партнера. И что происходит? И вы получаете 500 рублей на баланс для вывода. И летит ваш реинвест первого стола за спонсором. это Вы летите на первый стол к своему спонсору. Точно так будут лететь и ваши партнеры. Реинвесты ваших первых столов ваших партнеров. И Будете с этого каждого места, у вас будет идти по 50 рублей, вы тоже будете спонсором на 4 уровня вверх. Посмотрите, вы, первый воробей, как я уже сказала, что вы сократили в два раза количество приглашенных партнеров, второй воробей, вы закрыли плечо своим клоном, и третий воробей, вы получили выплату со второго партнера. Точно так, третий, третий, четвертый, пятый. Вы получаете с каждого партнера по 500 рублей. И с каждого этого выплатного места у вас идет реинвест, а за спонсором у вас открывается э, первый стол. Точно так будут и э, ваши партнеры лететь к вам и закрывать вам первый стол. Ребята, Рассмотрите эту стратегию. Эта стратегия супер. Здесь очень быстро те люди, которые э, часто слышу, что говорят: "Я не умею приглашать, ребята". Ну, это просто детский сад, э, штаны на лямках. Как это вы не умеете приглашать? У вас у каждого есть телефоны сумочка, в сумочках, карманчиках. Вы когда идете в магазин, идете на рынок. Вы видите что-то хорошее, что, то, что идет по хорошей скидке. Что вы делаете? Вы достаете свой телефончик и начинаете звонить. Наташа, Маша, Саша, Маня и так далее. И я вот здесь, в этом магазине, я купила себе классную сумочку, классные ботиночки, классное платье, сарафанчик и так далее, по очень хорошей скидке. Что вы сделали? Да вы просто-напросто сделали рекламу этого магазина. Точно так и в сетевом маркетинге. Точно так. и Возьмите ручки и запишите три правила. Если хотите быстро развивать свой бизнес, первое правило это записывайте как можно больше, Говорите с людьми. Второе правило. Как можно больше говорите с людьми. И третье правило. Как можно больше говорите с людьми. С закрытым ртом вы никогда не построите себе бизнес. Запомните. Пока у вас рот закрыт и в кармане будет пуст. Всем, кому нужны срочно деньги. Еще вчера. Давайте, добавляйтесь ко мне. Я вам еще раз расскажу и покажу. Я помогу вам внутренним переводом пополнить кабинет, чтобы вы не платили платежным системам проценты. Жду вас в своей команде. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.